Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео мы поговорим о новом интересном проекте. Проект называется Denium. Это проект, скажем так, от наших разработчиков. Проект достойный, выглядит довольно-таки очень интересно. То есть это необыкновенная криптовалюта, которая создана просто для торгов, а именно криптовалюта, которая будет реально приносить пользу людям. В общем, давайте сразу расскажем, у нас был первый этап приватсейла, на котором было продано токенов на 720 тысяч долларов. Основатели и руководители проекта это Дмитрий Самойловских. Это довольно-таки известная личность, которая попала в Forbes до 30. Также партнерство с NordPool имеет уже 7 лабораторий, то есть в России, Соединенных Штатах, в Европе довольно таки огромное количество научных статей начало уже, я считаю, неплохое в общем что у нас здесь интересно, что нам предлагают то есть они разрабатывают новую систему работает и трудятся очень много ученых которые альтернативные источники топлива уже в принципе реализовали то есть они из 1 грамма никеля получают энергию сжигания 102 литров бензинов топлива соответственно стоимость 1 грамма никеля это 4 рубля и 102 литра топлива это примерно около пятерки рублей соответственно для разработки для продвижения нужно финансирование то есть сейчас будет второй этап ресейла идти. стоимость токена около 6 долларов это я так плюс-минус сразу заранее говорю что мы имеем мы имеем хороших партнеров это раз также у нас есть небольшая таблица в которой сравнивается уголь, газ ядерная энергия, солнечная энергия и сразу переведем в никель от проекта денюм то есть надежность какая имеется экологичность и себестоимость насколько я знаю при переработке никеля нужны огромные температуры но если они достигнут выработку энергии при реальных нормальных температурах с небольшими затратами это будет очень хорошо работать и кстати до старта осталось несколько дней у нас будет второй этап ресейла. Я думаю, у нас моментально разлетятся все токены. Так как много людей уже заинтересовалось данным проектом. Технология. Углубляться в технологию не будем полностью. Ну, кому интересно, вы можете с ней, конечно, конкретно более ознакомиться. Вкратце рассказывается, как у нас это все работает, как это все у нас применяется результаты химического анализа независимой лаборатории я думаю не каждый здесь поймет что к чему да как Ну, кому интересно тот кто в этом соображает конечно может же опять же ознакомиться 7 лабораторий в которых уже люди трудятся разрабатывать технологии проводят тесты кстати по NordPool уже имеются договоренности крупнейшая биржа электроэнергии в мире, покрывающая 15 стран Европы. У них уже есть соглашение, по которым они будут работать. То есть, они электроэнергию, которую будут добывать, они уже сразу же смогут продавать дальше. Ну, я считаю, что сейчас, если прикупить токенов, в будущем буквально пройдет менее года, уже можно будет заработать хорошие деньги, сделать хорошие ликсы даже банально инвестировав сейчас, так как стоимость одного токена составляет, если прям точная сумма, это 5 долларов 65 центов, через 2 дня они будут доступны, их можно будет купить, и потом, я думаю, у нас будет это не 5 долларов один токен стоить, а долларов 50 как минимум, что у нас дальше? Давайте посмотрим на команду. Для кого-то может это известные личности, кто-то может их э, не знает. Но тем не менее, вы можете о каждом человеке получить всю информацию, пробить полностью все посмотреть. Кто ничто что ни, их не открытие, их разработки. То есть, как люди работают. То есть, это реальные ученые, а не какие-то фотографии взятые из интернета. Э, люди, реально создающие будущее. Ну и, конечно же, основатель э, данного проекта, Дмитрий Самойловских. В общем, что, ребята, залетаем на LiveCoin. Здесь есть краткая спецификация монеты, сколько всего токенов, сколько было продано за первый раунд и сколько будет монет во втором раунде. Мне кажется, настолько будет большой ажиотаж, что, возможно, не все даже успеют купить себе там 10, 100, возможно, даже 1000 токенов. Потому что за альтернативной электроэнергии будущее и плюс это привязано к криптовалюте это будет очень интересно думаю будет очень круто развиваться так что я сделаю ставочку на этот проект постараюсь успеть купить токенов но на этом все давайте мужики, всем удачи, всем профита всем пока